С полной уверенностью могу заявить о том, что Бог тебя не любит. Совершенно не любит. Более того, Он относится к тебе совершенно легкомысленно и ни капли не задумываясь о том, какое будущее тебя ждет. То есть, Ему, в принципе, плевать на тебя. И почему именно не любит, может быть, даже и презирает? Ну, хотя бы потому, что... Давайте начнем вот с самого начала, хотя бы потому что вы дети его, которых он создал, вы его творение, которых он создал по подобию своему, но из-за одного правила, из-за одного яблока, из-за одного плода познания, как он его обозвал, он выгнал вас на улицу. Он создал вас, поселил вас в райском саду в Эдемском. Ну, а после того, как вы вкусили то, что он запретил вам вкушать, после того, как вы стали мало-мало свободно думать, мало-мало свободно мыслить, он взял и выгнал вас на пустоши, не гнушаясь и не обращая внимания на то, что вы единственное, уникальное создание, которых он сам создал по своему подобию. Но это не конец, потому что Издевался над людьми, над своими детьми он регулярно. И самое интересное, что если он бог, то он прекрасно знал, что вас ждет. В итоге, на накуролесив, он неоднократно уничтожал людей. В разных количествах. Будь то Содом и Гамора, будь то Вселенский потоп, когда он уничтожил вообще всех, кроме семья Ноя и каждой твари по паре. Но самое интересное во всем этом, это то, что Он создал Ад. И именно Он, устраивая судилище после смерти, отправляет каждого из вас, в зависимости от решения, в рай, на вечное блаженство, либо же в ад, на вечные муки. Я так понимаю, в ад попадает не 2-3 человека, самых отъявленных мерзавцев. Нам известны заповеди, по которым Он очень четко определяет, кого куда необходимо отправить. И... Это, наверное, одно из самых ярких свидетельств того, что он не любит вас. Потому что отправлять своих детей за разного рода проступки в ад, на вечные муки, чтобы они там страдали, вечность, заметьте. Но я не думаю, что это проявление любви. Более того, я хотел бы, чтобы вы посмотрели вокруг и задались вопросом, а где в этом мире справедливость? И вот тут возникает самый главный вопрос. И есть ли Бог на самом деле? Я отвечу за себя, так как мне ответ кажется исключительно очевидным. Конечно же нет. Бога нет и никогда не было. И именно поэтому Он вас не любит. Вы ссылаетесь на некое существо, называя его Богом, и ссылаетесь на его волю, на его какие-то планы, на его какие-то замыслы. Вы ссылаетесь на его эмоциональность и на его, может быть, несведомость. Но, знаете, давайте на секундочку представим, что кто-то из вас внезапно стал Богом. Вот просто так. Кто-то из вас взял, вот ты, к примеру, взял и случайно, внезапно, неожиданно для тебя с самого утра почувствовал, что ты обладаешь силой Бога. А потом ты узнал, что ты бессмертен. И у тебя впереди целая вечность. Как думаешь, что с тобой будет происходить? Я вкратце попробую изложить свое видение того, что стал бы с человеком, который вдруг внезапно станет Богом. То есть обретет его силу, могущество его возможности. Пока твои родственники, близкие любимые люди будут живы, ты, может быть, вполне вероятно, будешь как-то соблюдать некую мораль. Ты будешь иметь какие-то принципы, ты будешь иметь некое ощущение закона и ответственность. Возможно, ты сделаешь какие-то государственные перевороты, возможно, ты как-то повлияешь на своих близких, лучших жизнь, пока она не закончится. Возможно, ты кого-то будешь карать. Вот. Но самое главное, что произойдет, это то, что рано или поздно ты осознаешь, отсутствие какого-то карающего мечта, меча над тобой. Ты поймешь, что ни перед кем не несешь ответственность. Ты поймешь, что волен сам определять, что есть добро и что есть зло. И самое важное, ты утратишь человечность, ты утратишь сострадание, ты утратишь эмоциональность. Поначалу, конечно, несколько десятков лет, может быть, там я не знаю, не, сто лет вряд ли, но несколько десятков лет, пока в тебе будет какая-то человечность, ты, скорее всего, будешь реализовывать свои мечты, планы, какие-то похоти, может быть, страсти, может быть, фантазии. Ты их реализуешь, и в итоге ты присытишься. Это очень интересный момент, почему? Потому что даже люди присыщаются, но Бог который безграничен в своих возможностях, который бессмертен, который может предвидеть будущее и многое другое, и сам его, в принципе, формировать. Бог через какой-то промежуток времени, несмотря на то, что Он был человеком, ну, гипотетически мы сейчас говорим о ком-то, Он утратит эту человечность, Он превратится в Бога. Вечное существо, оно не имеет тех принципов, тех понятий, тех чувств, тех норм поведения, которые имеет человек. Все то, что мы наблюдаем в обществе, в социальных структурах наших, это есть не что иное, что сформирована группа людей в определенный промежуток времени на конкретной территории. Вы должны понять, что не существует ни добра, ни зла. Не существует как таковой правды и истины уж тем более. Есть факты, которые констатируют то или иное действие, есть, есть так называемая правда, которая выгодна определенной группе людей, но это не истина и это не постулат. И то же самое в принципе с добром и злом. Для одной группы людей в определенный промежуток времени добро и зло это совершенно разные понятия, это совершенно разные величины. И очень важно, чтобы вы это поняли. Когда Бог безграничен, когда Бог бессмертен и имеет влияние на весь живой мир, который, в котором он находится, то у этого Бога свое видение добра и зла, но до того момента, пока он не понял, что его ничего более не связывает с вами. Человечность, которая будет утрачена Богом, она и привязывала его к земле, она привязывала его к группе людей. Когда же умрут те, кого он любил, совершенно неважно, какую мораль и какую принципиальность он имел при жизни, это все сгладится, это все исчезнет. Как только человек, став Богом, вкусит по-настоящему все те возможности и прелести, все эти безграничные силы, мощи, все не выразить словами. В общем, все то, что присуще Богу, как мы можем благодаря своей фантазии предположить, вот когда Бог вкусит это, Он утратит все то человеческое, что в Нем было от рождения. И все то, даже не от рождения, а то, что заложило в него общество, то, что заложила в него группа людей конкретная. И вот тут еще один очень интересный момент. Мы считаем, что Бог это некое существо, но это неправда. Само понятие существо, оно ограничивает Бога, оно делает его уязвимым, оно делает его, возможно, смертным. Самое главное, оно делает его ограниченным, потому что существо — это нечто ограниченное. Существо — это неч... некая... некая форма, некая структура, некий организм. Бог, если воспринимать его по тем э, техническим характеристикам, если можно так выразиться, так вот, Бог — он бесконечен, вечен и всемогущий. Понимаете? Бог есть... Вернее, Бог был, есть и будет. Есть о нем такое изречение. Знаете, нечто вечное, ведь оно в принципе не имеет не только конца, оно не имеет начала. Оно было всегда. То, что мы пытаемся себе представить как Бог, на самом деле, это искусственно созданное существо, искусственно созданное властителями религии хозяевами церкви. Церковь – это вторая ветвь власти. Церковь – это всего-навсего коммерческая корпорация. И когда мне люди говорят о том, что «а вот я верю, Бог есть любовь, Бог научил меня любить, Он заложил в меня мораль». Ну, по поводу любви и морали я вам уже сказал в самом начале ролика относительно того, что нет никакой морали, кроме той, которую выстраивает само общество, сама толпа. И это очень важный момент. Люди использовали имя Бога только для того, чтобы начинать войны, и чтобы зарабатывать деньги, захватывать территории, порабощать других людей и помогать действующей власти управлять толпой рабов, которые просили всегда лишь хлеба и зрелищ. Если Бог вечный, ему плевать на все, потому что он не имеет грани. И глупо и ошибочно вообще его называть «Он» его называть существом. Его, даже как его, не существует. Невозможно обозначить вечность, невозможно обозначить нечто необъемлющее, то частью чего мы являемся, предположим, гипотетически. И момент такой интересный. Любой физик вам скажет, что... Да и даже не физик, любой логичный человек, он скажет вам, что если мир, в котором мы живем, он вечен и бесконечен, и был всегда то этому миру не нужен автор. Вы поймите, это простая логика. Совершенно простая. Только человеку чрезвычайно сложно понять, что такое бесконечность. Человек, когда разговор идет о бессмертии, он почему-то... Извините. Человек, когда разговор идет о бесконечности, он почему-то считает, что это нечто, не имеющее конца, но почему-то не имеющее начало. То есть он сравнивает это с лучом, имеющим начало, но не имеющим конца. Нет, это не так. Бесконечность, она бесконечна, и в этом вся суть. Так вот, бесконечность, она не нуждается в авторе, она не нуждается в творце, потому что она сама создает себя. У бесконечности бесконечное количество вариантов преобразования самой себя. Она творит, она создает. И в бесконечности, в принципе, если такова имеет место быть, вы можете иметь место в нескольких... Э... Короче, вы можете жить сейчас, на данную секунду, в бесконечном количестве вариаций, в бесконечном количестве миров. Это сложно понять, но... Ну, попробуйте. Может быть, у вас получится. В этом суть вечности. Она безгранична. Так вот, э, подведу итог, потому что ролик и так получился, достаточно длинный. Суть такова. Бог тебя не любит, потому что Бога нет. И даже если бы он был, он не знает, что такое любовь. И более того, он не знает, что такое человек. Потому что все человечество... По отношению к бесконечности это лишь миг. И размеры всей, всего человеческого мира, всей нашей планеты и даже галактики по отношению к бесконечности это просто пыль. Вы этого не понимаете, как, как не в состоянии контролировать микроорганизмы на своем теле, внутри своего тела. Вы даже телом своим не в состоянии руководить, контролировать, понимать и чувствовать его. «Вы и есть, в принципе, весь мир, но чей-то мир, и вы часть его». В общем, это достаточно сложно, но ну, надеюсь, хоть какие-то моменты мне удалось вам разъяснить и таким образом показать, что религия – это глупость несусветная. И те люди, которые порицают других из-за религии, те люди, которые преследуют других, проклинают других или даже устраивают какие-то кровопролития из-за религии – это исключительно глупые и опасные люди. Потому что глупый человек, он вдвойне опасен. Это даже не люди, это рабы. Рабы каких-то идей, каких-то лозунгов. И ими просто управляют во благо, во славу и в богатство кого-то, в обогащение кого-то. Это неправда. Так не нужно, так нельзя. Хоть и правда относительно, но тут мы видим. В общем, это чушь. Если будут вопросы, спрашивайте, задавайте. Самое главное, я передал вам. Я передал вам. Всего доброго, берегите себя, подписывайтесь.